Это неудобно, не будет мешать, так... А ты его спереди положи, или сядь на него, мягче будет Тихо-тихо-тихо, ты мне это Блядь. Напуталось что-то да дно здесь всякая глубина Сиитовское озеро. Зловещие щуки-2. Славика сегодня нет, есть Антон. Что сразу, блядь? Ну. По идее, это вообще третий фильм должен был быть. Но, ребята, я тот раз не снимал. Вот этот вкус нахуй, когда освободится, будет заебись пакет нахуй да, пакет оставил Вон на пакет кто-то оставил он на дереве висит за там щука всяко должна быть, это а такое место вообще прямо охуенное. брать давай сачок а хуй окунь. А, окунь Тащи, тащи. у меня он ёбнул я сперва не понял даже что за хуйня дожди подожди, подожди. нормальный окунел взвешивать будешь да. ну давай ёбс блесна ушла ёбаный насос Пиздец. Оторвалось, прикинь. Ебаный. Да, это хуйня. Хуйня это все. Есть. Должна была она у меня улететь в скоро. Я знаю, из-за чего. Короче, у меня вот эти вот колечки пропускные. А, резники Ага. Ты, видимо, и где-то зацепился, потому что так бы она у тебя вся летка вот эта появилась. Ну. Ты думаешь, я думаю, 250, 270. Хуй, да? Угу. Ну, у тебя, наверное, кантер неправильно. Ну, стой, подожди, сейчас я свой достану. Сейчас, подожди, подожди, подожди, где у меня он? Клограмм? А? Сейчас Ну-ка, стой, 180, 180? 65 180, Нет, 185 так и есть. Но он меня тюкнул, блядь. Я слышал. Но он не один туда, Нет, это он к тебе и ушел. Мы же параллельно рядом тянули это все дело. Мы же все рядом тащили. И она это. У меня была 14-граммовая блесна, это сейчас ушла. А я аналогичную купил, но она 16 сейчас. Понял. 16 грамм нахуй. Ну тогда я сейчас другое поставлю немножко Че? Чисто есть на окуне Прям вот, чисто на окуне Нет, хуй знает, что. Тут... Тест не тот, мы попробую. -то если что что-то Не, не буду ее полагать, кругу попробую Тоже на окуне есть? Если... Он тут стоит внизу Ты есть одна опять? Да, что тебе сказать? Да нет, наверное Я чуть-чуть поменьше сделаю глубину Такая полностью. Крючок здоровый, блять, клеет нахуй. Привет? Ну. Здоровый крючок, сильно. Заделай на кончик червяка, а то не будут вот его сейчас съеднять. Сейчас попробую подсечь. Я думаю, ротан какой-нибудь возьмет большим ротом, самый голодный чебачок. Тут, ротан. Нет, я имею в виду рот. Рот-то есть у кого-нибудь большой. Всяко подойдет. Всяко дюбня сейчас. У тебя мормышки нет с только тройнички Так, ладно, перевяжу крючок. Нет, не вынеси, что... Чё так? А? Что не ветер? <плёп> не, она, кстати, ночью снимает меня. По убираешь через... меня тут... Сони Вегас 12. Mm -hmm. Я сам обрабатываю, делаю, по меси убираю, начну, и, и, и, и, и, ну, как-то раз по Санечку дрифт снимал там ночью. Mm -hmm. Попробовал, сказал, ни разу не снимал, да. Ну, не плохо было, что-то там. что-то есть, как Давно, правда, видео было. Надо было неудачно получиться, знаешь, формат подобрать Угу mm -hmm. В интернете хуёво не так дается. А надо так заебить, блядь, делает. Вот ты, знаешь, я обычно передвигаюсь Например, смотри, видос я снял, например, да? Угу Ну, блядь, десять, десять Пять минут видео снял, да? Угу uh -huh. Сколько оно тебе весит? Камера Двигов двенадцать, да? а в самой камере ну допустим у меня там несколько минут три минуты он допустим 5 минут, 2 гиггал, мне вот, ну так, примерно и у меня также смотря какой формат еще вот так вот же, для интернета. В смысле да качество я составляю я его не обрабатываю не, не сжимаю его хотел да да хотел ёб твою что за пиздрон блять Я что, ушел? Да. А как он так? А он что, у меня на этой хуйне упал? Да, он упал. На сиденье? Да. Охуеть, я думал, в лодку упал, фидорас, ебаный. А? а? а Слышал, он вообще какой-то каскадер. Он, по-моему, это... Я думал, он на дно у меня упал. Я даже и смотреть. Он вот так вот... Но он сзади через страницу вылетел. А ты говоришь плетенка, хуетнка. Бодерна здесь. Да. не не любит. блять, даже грузила боится. Я тоже самого первого карася поймал. Прям на двести, на двести пятьдесят а у Пашки что, бралось, не бралась? Развалил-то? Да, на no. нет, И Смотри-ка, эти пиздроны плавают, там похло садочки. Представляешь я, по-моему, в первом видео, когда отпустил, там какая-то была смотрел. Ну понял Да блядь ты чего охуел? Ты чё блядь клевать не умеешь, правда? Чебачара блядь Ебучая Да чё блядь Загнуть бородку тебе что ли? Как думаешь правильно я сделал, нет? Крючку Ебало завернуть в сторону. Сильней. Это где? Это я кинул. Ага. Меганскую рыбку нахуй. Там дельфин уже за ней поплыл, блядь. Ага. Да если здоровая щука, она, блядь, догонит огонит, ебать, только в пути и плохой, ты. Угу. Сейчас проверим, что будет или не будет долбать на этот крючок блять видишь у меня даже за год еще нет на этих ты даже и не думал и не покупал нихуя нет деревни то есть что, <поход mountains> так вот я его одел все равно у него зева или как она широкая пол сантиметра Да, что-то в этот раз и озеро нихуя щуку не дает. В детстве в траве что-то шлепает. Эксперимент нихуя не дает. Может, блядь, мальчики клюют просто. Сошел, блядь. Добренький был. Добренький чебак был, похода. Слышно было, увесисто сошел. Не, я имею в виду не Я говорю, весисты, стрелять На нахуй. Да заебали вы придурки ёбаные Хули вы такие крупные ловитесь. Закинь его туда. и бубен ему порвал нахуй. Ну, таких вялить уже можно. Чебарей. Да не плывет? Запутать Я просто не знаю, плывет. Не, ладно же я знаю. Берут, ставят, вот, плавает она, да? Ага. Плывёт, плывёт. Там, грузится, да. ебаная, сука, чубакабра, блядь. бы на врод. я его одел же да ебать мой хуй ты мне ну вообще реально мелочь понял червя сожрали я знаю сейчас на не на голый даже привет мис нихуя там не висит сейчас стой стой стой не отгребай сейчас чайниках нахуй. И сюда, сука. Там не жвачка представляешь, там просто кусочек этой лески. Плетенки. Где я кидал вот сюда? Бля, подсос надо обратно Рядом, тут травы такой нету. Ее попроще будет искать. Тут-то попроще будет есть. Так. Чё, чё чё Да, билет, да это хуйня! <свеч> <свеч> <свеч> Что у меня походу нахуй камера села? Понял? Ну, села! Ага, у меня... Я уже не заряжала на рыбалку Ага Блядь, чё за хуйня, блядь Да. да Я, малька, я, да я вот сейчас И вот, нахуй, не это, М -м? Будем ловить? Нет, серьезно. Я Я наверное, это все кустики, все веточки оглавы Да а чё, ну так я что поймаю, ну блядь Пусть плаваем просто Куда пойти надо поймать просто Слушай, ну ладно, Каждый, блядь, сучки, каждую веточку, блядь, там, видел. прям, а, блядь, там сюда. Ой, -ой, -ой. А -а -а -а. это я. Просто так вот ловко ловится А вас круглый год Ну, ну ни У такая позиция не поизбирает to see Свет ну? Нет. Да, у меня душа разохлопила. Надо, это, и чтобы... Да наоборот, давайте сейчас сюда, вот, вот, вот, вот это, вот сюда. Что Я сейчас туда пройду. Да просто, когда такая есть. Не надо, еще, ребятишки, начинаем потихонечку взмокать. Жарко становится нам идти. Но мы уже почти уцелились. Еще километра два. И все. И мы пришли. Короче, нам повезло. Мы идем. Тут, короче, бураны ездили. Натоптали дорогу. И трикол ездил. Вот такие вот следы. Видите, ребятишки? Вот так вот, вокруг тут у нас такая местность. Несколько впечатлений, скажи свои. Ну, как бы. Ну, не знаю. Ну ты не устала? Устала. Почему? Ну, далеко идти. Тебе холодно? Почему? Жарко? Ясно. Ну? ну ладно, все. Вон два ворона летают. Я думаю, они сегодня попробуют отлетать. Че, ребятки? Пришли примерно до такого места. Вот. До островочки. Сейчас будем ставить мишени. И будем стрелять. Вот, от крана отошли. Но вдоль дороги, вдоль по кромке берега идти, как бы, петляешь далеко. На километр два с половиной здесь есть. Вот. Ну, ч? Дошли. Дошли? Ясно. Ладно, пойдем мишени ставить. Ну, что, ребятки, поставил я вот эту вот треногу. Сейчас думаю отойти на расстояние. Но примерно я не знаю сколько тут метров тридцать. Потом попробуем дальше. Сейчас всем выстрел по вот этим мишеням произведу. Потом, короче, поменяю ракурс. Патроны. <связать> Просыпалось Второй за попадание. Нормально. Здесь тоже нормально. Глубоко бы контейнеры вообще вот впереди. Контейнер. Здесь попадание. Ответственность, все как надо. Здесь попадает. Здесь. здесь. Короче, здесь я взаимопасть в <связать> Могли упасть Все, короче. Сейчас меняю мишень. Сейчас, короче, ребята, произвожу выстрелы Короче, примерно метров по пять подхожу и проверяю, что становится с зайцем Камера будет стоять сейчас вот это на руке. еще бабахну сейчас просто посмотрим я буду стрелять с 30 метров потом ближе подойду метра на, ну может на 4 на 5 и так далее и в итоге подойду метров с 5 хрестану ребятушки оцените старания фишерман ага. хунтер зайчишки сделаны Сейчас, короче, ставлю камеру action, и отсниму, как это все дело будет попадаться. Но желательно, чтобы по камере не попасть. Примерно, да? я не знаю, сколько тут, метров тридцать. Потом попробуем дальше, сейчас всем выстрелов по вот этим мишеням произведу. Потом, короче, поменяю ракурс. Вероника ждекла, поправила зайца. Вероника, давай быстрее, а то у нас батарейки могут сдохнуть. Сейчас будем производить зарядку ружья. Айда, вот здесь встань меня, поснимай, как я заряжаю. Там И все включено, вот сюда встань. Ничего вот не нажимаю. Вот сюда, маленечко подойди еще. Сейчас. сейчас будем, ребятки, заряжать. Ружье. Ой, что это у нас Нет не Ладно, один ствол зашел. Второй в подствольник, третий, так два в подствольнике, три, четыре, пять, шесть в подствольнике, ребятки, и один в стволе, короче, к бою готов, верненько вот сюда, вот сейчас, нет, нет, вот здесь лучше, вот сюда, сюда, да? или лучше вот сюда, сука, сейчас будет громко, пальцами камеру закрываешь. Меня снимай, сейчас сюда гильзы будут лететь Так что ты не бойся Просто меня снимай Короче, ребятки, начинаю С левой стороны И дальше Все, короче, ребятки Сними гильзышки. Затворная задержка у нас и все рассыпало. Ну короче, я быстренько Эти зайчик с дырочками, не знаю, видно не. Короче, убил зайца. Дроп, видите, все просыпало здесь. Второй заяц. Попадание нормальное. Здесь тоже нормальное. Был бы контейнер, вообще бы всех перебил. Конкретно. Здесь попадание, видите, отверстие все как надо. Здесь попадание. Здесь, видите, здесь. Короче, все семь зайцев могли упасть и лечь. Все, короче. Сейчас меняем Я мишень. На мои выстрелы летит полиция на вертолете. семь выстрелов подряд. Короче, сейчас буду заряжать еще семь патронов. семь патронов еще оставлю на очередь. Короче, бесконечную Та-та-та-та-та-та! Семь штук, короче, будем стрелять тот раз у меня было 6, и то мне оператор неопытный снимал, не все засняли. Сейчас проверим, как будут патроны отходить. Давай, Вероника, сюда, давай, давай. Айда, айда! Сейчас ждем Веронику, она заснимет, как я заряжаю. Короче, установил вот этот вот штатив такой вот у меня. Стоит на ружье. Будет выстрел, заснят. Главное не забыть камеру включить, ребятки. Включили камеру, ребятки. Сейчас меня снимают, как я буду стрелять. Короче, буду стрелять стоя, стреляю с левой стороны Зайца беру Ух ты, так предохранитель Раз Четыре Пять Шесть Семь Все, короче Меня снимаешь, чтобы ружье видно было Вот беру, короче, в патронник, загоняю патрон Загнали в стволе Предохранитель ставим Теперь заряжаем сюда Один, но это уже второй Третий Четвертый Пятый Шестой Это вот вторая портейка, которая была Видите? Вот, дырки Второй заяц у нас ветром был уронен По нему я не попал Вот еще один заяц Дырки Вот еще один заяц Но ну, тут я уже обучил, был, торопился Здесь нормальное тоже попадание Дырки вообще хорошие Дырки видите какие классные Вот этот тоже зайчик у нас ветром упал и поэтому я стрелял вообще нормально. Короче, с такого расстояния зайца вообще пить Все, ребятки. Ну и, короче, потом я еще просто так стрельнул. Два раза. По лежачим. Вот по вот этому, конечно же, я что-то не попал. Вот, видите, обвышено было. И вот по вот этому тут несколько дробин попало. Расстояние с какого-то. Все, 25 выстрелов сделал. Все, ребятки, сейчас будем производить всем выстрелов очереди. Патроник. Предохранитель. Теперь магазин. Гоняем раз, два, три, четыре, пять и шесть. Все, ребят. Включаем камеру. И пошла очередь. Меня смотри, вот оттуда. Чуть-чуть туда отойди. Снимаем Ровно держи камеру. Вот. Меня чтоб видно было. Все, пошла очередь. 7 штук. <звы> Ладно, мне повезло. Всем выстрелов не выдержали. Ну вот они. Не заляпался на центр. Нажимай на трассу. Включаем камеру. И пошла очередь. Меня, смотри, вот оттуда. Чуть-чуть туда отойди. Снимай меня, ровно держи камеру, вот, меня чтоб видно было, все пошла очередь, 7 штук, О, ладно, не повезло, 7 выстрелов не выдержали, ну вот они, не заляпался, у нас центр, нажимай на красную, еще раз сегодня мы произвели 25 выстрелов см 63 короче 7 зарядочка короче мало опыта камеры было вообще слабо как-то закрепленные а будем стрелять потом по живым уткам по зайцам будем стараться снимать все нормально такие вот дела я думаю все увидели как ружье стреляет классно привет! Итак, ребятки, подписывайтесь на мой канал Финер Масхунта, ставьте колокольчик, ставьте лайки, я взаимно на вас подпишу этот Итак, у меня скоро будет конкурс, 100 человек набираем, 500 рублей разыгрываем. Так что давайте, не ждайте, подписывайтесь. Приглашайте друзей, делитесь видосами. Все, ребятки. И, конечно же уборка рабочего места собираем мишени дробь конечно мы не сможем выковырить пыжи тоже не сможем вот такие вот забрать все но а гильды забираем ребят вот наша гильда отстрельная Стреляли с фетра короче дробь пятерочка вот. что вероника устала понравилось тебе что тебе понравилось а? Так стреляют. Ну, это нормально. Ладно, все, давай мишень. Бегом-бегом-бегом. Бегом-бегом. Ну-ка в тылек пойди, во по снегу иди. Покажи как снег. Ну, так-то не глубокий, наверное, в снег. Давай, давай. Короче, Вероника несет рюкзак. Он легкий стал. Патронов там нету. Намного легче Вот буран. Всем пока. Занесенные снегом следы зайчика. Вот. Ну, у нас сегодня, вчера снежок шел. Вот был.